Мы часто говорим о системах. Система продаж, система управления. А что такое система? Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство. И это совокупность элементов с выстроенными взаимоотношениями между собой и дают вам ожидаемый предсказуемый результат. Мы живем в мире системы, они нас окружают повсюду. Это телефонная связь, телевидение, транспорт. Водопровод. Система водопровода. Насосная станция качает воду из скважины или из другого источника. Система очистки подготавливает эту воду к использованию. Трубы транспортируют воду. Котельные или водонагреватель подогревают. Насосы, повышающие давление, краны, вентили измерительные контрольные приборы, фильтры, обслуживающий персонал, наконец. Все это элементы этой системы, системы водопровода. И вы не задумываетесь об этом, открывая кран. Вам нужна вода, вы делаете простое действие. Нужна воды больше, увеличивайте подачу. Нужна вода погорячее, делаете еще одно движение, подкручиваете другой кран или поворачивая рычажок смесителя. Вся система при этом работает на вас. И при желании мы можем контролировать и управлять ей Снять показания со счетчика, изменить температуру бойлера или мощность насоса, если напор воды недостаточно сильный. Или же просто пользоваться конечным продуктом этой системы для своих целей. Так и в бизнесе. Выстроив, например, систему продаж, вы получите максимально прогнозируемый управляемый инструмент. Степень прогнозируемости которого будет зависеть от внедренных методик аналитики их эффективности и степени их автоматизации и контроля. Например, измерив эффективность тех или иных рекламных каналов, мы можем открыть кран и получить определенное количество потенциальных клиентов определенного качества по определенной цене. Если нам нужно собрать максимальное количество таких клиентов, на, например, на массовую распродажу, мы откроем кран максимально, невзирая на мутную воду, и затем уже будем ее подготавливать и подогревать, причем в данном случае дословно, именно дословно, есть такой термин «подогрев клиентов». Это движение их по воронке продаж, увеличение их лояльности или готовности к покупке. Если нам нужны квалифицированные лиды, готовые к покупке, мы откроем другой экран. А зная или прогнозируя конверсию по каждому этому каналу или в целом по нашему бизнесу, мы можем предполагать и количество сделок, а статистика по среднему чеку подскажет и конечный результат – деньги в кассе. Так называемая приборная панель, набор метрик, графиков, статистик, KPI, внедренные в нашем бизнесе в режиме реального времени поможет нам отслеживать необходимые показатели. Это бюджетная реклама, входящий поток обращений, конверсию на всех этапах, показатели эффективности менеджеров, количество сделок, процент выполнения плана, стоимость следа, стоимость визита, стоимость сделки и многое другое. И, конечно Главным элементом управления этой системой в этой панели будет CRM, которая будет показывать, в том числе, и движение каждого конкретного клиента по нашей системе. Мы, конечно, также сможем подкручивать элементы нашей системы. Пала конверсия во встрече. Необходимо проанализировать качество входящего потока. Если оно не изменилось, значит, надо поработать с персоналом либо с другими элементами системы, отвечающими за работу управлением процесса продажи. Если увеличилась стоимость сделки, мы также выполняем соответствующий анализ для принятия управленческого решения. Но все же есть отличие от водопровода. В данном случае мы качаем воду для нашей системы из максимального возможного количества источников, внедряя многоуровневую, измеряемую, управляемую систему продаж, систему выстраивания долгосрочных отношений с клиентами автоматизируя максимальное количество элементов, внедряя самые современные формы коммуникации с клиентами и используя авторские методы повышения эффективности работы персонала. Мы назвали это «Экосистемой управляемых продаж недвижимости».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 не привязаны к конкретным сотрудникам, систему, которая продолжит работать на вас, органично встроившись в ваш бизнес.